Друзья, всем привет! Сегодня у нас самоделка из газовых баллончиков. Это будет даже некий эксперимент, потому как я до конца не знал, будет она работать или нет. Баллончиков надо будет два штуки, один с газом и а один пустой. Также, как вы видите, будет нужен обычный одноразовый шприц, а точнее только игла, у которой необходимо срезать грани. И укротить немного юбку. Шприц пока откладываем в сторону и берем вот такой хомут с барашком. Продается во многих магазинах хостоварах. Зажимаем его в тиски и отпиливаем пополам как на видео. У распиленного хомута загибаем края. Примерно по центру отмечаем точку, снова зажимаем в тиски и сверлим отверстие на 2 мм. Теперь устанавливаем хомут на баллончик с газом, продив в отверстие иглу и прокрутив хомут, фиксируем его на баллоне. Получился некий регулятор подачи газа. Закручивая хомут, газ подается сильнее, а откручивая слабее. Теперь берем пустой баллон. Перед дальнейшими манипуляциями с ним необходимо убедиться, что он полностью пустой. На верхней части баллона надо сделать 12 равноудаленных точек. Точки перенес чуть ниже. Немного накернил и высверил на месте точек 12 отверстий в 1,5 мм. Далее откладываем ровную линию на баллоне, отступив одна от примерно 40-50 миллиметров. А далее распиливаем баллон по линии. Внутри баллона есть клапан, который необходимо удалить. На место клапана вставляем саморез с пресс-шайбой. Займемся подставкой для нашей самоделки. Для этого берем кусок фанеры и примерно отмечаем, что и где будет располагаться. Для распила таких заготовок, конечно, удобно воспользоваться ленточной пилой, но тут можно использовать и лобзик. Приложив баллон к фанере, прикидываем расположение и обводим маркером, а далее выпиливаем. Должно примерно получиться две вот такие детали. Прикладываем их к основанию, сверлим, зинкуем и прикручиваем саморезами. Устанавливаем баллон с иглой и фиксируем. Для этого я использовал перфорированную ленту. Вернемся к пустому баллону, который мы распилили. Нижнюю часть надо подогнуть так, чтобы она вплотную входила в верхнюю. Ставим валан напротив иглы и помечаем маркером то место, куда она упирается. А на дне нижней части ставим отметку примерно по центру и сверлим отверстие на 3 мм. В боковой части сверлим отверстие на 12 мм. В это отверстие необходимо установить вот такой штуцер. Продается в магазине сантехники. Чтобы он сел плотнее, обмотал его немного изолентой. Прикручиваем донышко к фанере, а сверху устанавливаем верхнюю часть. Шов между нижней и верхней частью я обмотал изолентой. Самоделка, можно сказать, готова. Открываем подачу газа и пробуем поджечь. И как видим, все работает, и пламя регулируется с помощью нашего хомута. Далее я с помощью обычных строительных уголков увеличил площадь поверхности получившейся газовой горелки. Попробую установить кастрюлю с водой. Друзья, вот такой эксперимент сегодня получился: вот такая газовая плитка получилась, в роли же клера которой служит игла от шприца хомут используется как регулировка подачи газа, а штуцер служит своего рода эжектором. Игла не должна входить далеко внутрь штуцера. Как вы наверное знаете, газ без воздуха гореть не будет и нужно произвести смешивание газа и воздуха, что как раз в этом штуцере или уже эжекторе и происходит. Друзья, я конечно же понимаю, что проще купить готовую походную газовую плиту и не мудрить, но я сделал во-первых это ради эксперимента, а во-вторых, зная принцип работы такой горелки, можно что-то подобное повторить например в походе или еще в каких-либо ситуациях, когда газ есть, а плитка сломалась или потерялась. И поэтому вот такой способ иногда может быть хорошим выходом из положения. Друзья, ставьте лайки, если идея показалась вам интересной. А в комментариях напишите, как можно модернизировать или улучшить данную горелку и в каких ситуациях еще можно ее применить. А тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!